всем привет ребят сегодня опять очередной раз катаем опять ту же самую весту 1.6 но были некие проблемы я там изменил некие параметры ну соответственно уплыло очень многое другое и Автомобиль стал рисковатый, не то что педаль, а именно <свят> нарастание момента какой то стало очень высокое. Причем непонятно почему, как бы вроде зависимости не должно было быть. Но факт есть фактом, так и получилось. Как бы ну да, прикольно как бы ехать, но при трогании, при вот таких вот... Да, В <свят> <да>, городе Да. <надоедает. свят> на 1 и 2 там при трогании как-то очень слишком уж резко все это происходило. Здесь аккуратно там камера... Вот, ну и, соответственно, э -а -э сегодня мы испытываем другую версию прошивки, которую, ну, я попытался исправить, и вроде бы, как бы, стало лучше, по крайней мере, ну, не идеально, но это дальше уже будем доводить до ума, но намного лучше, как бы. Соответственно, в двух режимах покатаемся. Ну, то есть владелец покатается, расскажет. Даже ты же говорил, что на втором, как бы, получше было. На втором был нормально, да, абсолютно. Да. Ну, вот там, потому что я ничего такого особо не трогал, я просто немножко там причесал, изменил, и там и так нормально было. А этот режим, он более такой динамичный, основной. И, соответственно, в нем пытался там откалибровать, перекалибровать по-другому все. Теперь у нас тут асфальт, блин, опять появился и вроде как бы город начали чистить на удивление, когда все тает начало соответственно и зацеп появился и э, приятнее уже ездить не так, как что скользишь непонятно на ровном месте да, еще на этом автомобиле э, прошит ESP с отключением э, по кнопке нормально и, ну, соответственно, прошивка от спорта у нее настройки другие <coughs> по чувствительности, по всему остальному так что можно нормально разгоняться то есть не момент, все отлично. В общем, соответственно, опять покатается, опять посмотрим, что там получится. Ну и будем дальше делать и делать. Не знаю, когда это закончим, не закончим, но э, думаю, что не ранее лета что-то появится. В общем, не забываем ходить под видео, там ссылочки Drive, ВКонтакте, соответственно, колокольчики жмем, подписываемся и смотрим другие видосы. Всем пока и до новых встреч!